Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. В любом окне комплекса А0, будь то главный экран или экран системных данных, окно базы НСИ или справочника цен, конечно же окно локальной сметы, данные представлены в табличной форме. Сегодня табличная форма – это общепринятая практика работы с информацией. Это функционально и удобно. Но в работе с таблицей есть небольшие секреты. Давайте поговорим об этих секретах на примере только одного окна – базы INSEE. Пусть это будет база FR-2001 в редакции 2020 года. Группа строительных работ. Пусть это будет сборник 6 монолитной конструкции. Обратите внимание, сейчас таблица не полностью заполняет площадь окна, хотя практически все столбцы открыты для отображения. Я скрою из видимости столбец материальные затраты. Свободное пространство увеличилось. Это нерациональное использование площади экрана. Обратите внимание, на панели инструментов есть кнопка которая называется автоподбор ширины столбцов. Давайте разберем, что она делает. Если кнопка активна, то есть нажата, то правая граница таблицы автоматически выравнивается по правой границе окна и таблица заполняет всю площадь окна по горизонтали, а при изменении размера окна размеры столбцов автоматически пропорционально изменяют свой размер. Если кнопка неактивна, то есть отжата, то размеры таблицы и размер окна не совпадают. Вот в данном случае поле окна заполнено частично. А вот пример, когда размеры таблицы превышают размер окна и столбцы уходят за правую границу. В этом случае в нижней части окна появляется линейка прокрутки, которая позволяет таблицу двигать по горизонтали. Если нажать на эту кнопку еще раз, то правая граница таблицы снова выровняется по границе окна. Действие двух кнопок отобразить столбцы и автоподбор ширины столбцов одинаковые во всех окнах, где эти инструменты присутствуют. Откройте удобное для себя количество столбцов, установите их размер, высоту строк, нажмите на кнопку автоподбор ширины столбцов. Проверьте работу кнопок отобразить столбцы и автоподбор ширины в своих рабочих окнах, в том числе и в окне локальной сметы. Найдите для себя наиболее комфортный вариант отображения данных. Спасибо за внимание. Желаю вам комфортной работы. С вами был Александр Курочкин.